Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить плов с грибами. Идет 40-дневный Великий пост. Это особое время для верующих, сопровождающееся обязательной молитвой, духовной работой и добровольным воздержанием от некоторых видов пищи.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 Лук нарезаем полукольцами, жарим до золотистого цвета и без масла перекладываем в отдельную посуду. Морковь натираем на крупной терке и пассируем в масле, которое осталось от лука. Далее освобождаем рис от воды и добавляем в него специи, кроме лаврового листа и чеснока. Соединяем рис с грибами и овощами. Теперь добавляем лавровый лист и закапываем в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 До новых встреч!